Чаще терапия. Терапия звуком. Регуляционная волна эзотическими кругами входит в грудь. О, что ты делаешь, Алексей? Звукотерапия. This is magia. Magic Sound Therapy. Если водички сюда налить то она вот так вот стройками налили воду и пошло начали концентрически волны распространяются